Okay. в данный момент мы тупим на шоссе энтузиастов. Катаемся здесь не каждый день, так что никуда не торопимся, не выебываемся, не выебываемся. А, кстати, сквозя 2020 года проводилась именно здесь. Вот конкретно вот эта здесь пробка, она, похоже, собирается просто в любое время дня и ночи, в любой день. Потому что сквозя она, если мне склероз не изменяет, проводилась выходной, и так часа в три, что ли. В общем, абсолютно непробочное время. вот. Э Для сапедики. Бьянчи. Тот, который с бараном стоял. И, кстати, в этом междуряде меня въебалось... Двое фиксеров Че один, потом второй За что мне стыдно до сих пор? Ну, мне не стыдно За то, что мне стыдно до сих пор Блин, еще этот парень вытворял? Он продавал кофе, что ли, в пробке? Ладно Зато сквозь снял, да Ну, не привык я Когда в междуряде есть Больше одного долбоеба, чем Только я Это похоже мороженое, да Как видите, рыбное место И очень безопасное, тут люди пешком ходят Спросите меня, что я не еду справа, когда там свободно Включаю, не хочу, во-первых, там поворот направо а Во-вторых, меня любой джигит на такси может уебать сзади И отправить на тот свет, мы этого не хотим а здесь мне светят только легкие травмы. И то только в том случае, если. Ну, по моей вине не так обидно. Обычно руки на тропах держу я здесь вообще ни к чему Видите, автомобиль современный, вид транспорта, комфортный Люди так расслабляются, что у них уже не остается каких-то планов или надежд совершить какой-то маневр И как-то это все дерьмо объехать Ну, же все объезжальщики, они справа так что едешь и едешь. Красота. Вот там кажется, велополоса слева есть. Так, не пора бы мне ебать влево, нет, не пора. Ну, влево, вправо, вправо. Нет, не пора и это не конец пробки в бумажку и зеркало. Очень приятно. Надо квартиру в этом районе снять. Проснулись Блин, тут еще вне между ряде Ветер дует сильный Отвратительно Оп, И мы приехали на красный к ебаной матери троллейбусные провода на металлолом вот начинается выбрался правый ряд называется. а ты передумал блять поворачивать что ли Смотрел, я забыл педальки крутить.